Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы разговариваем об алденоне. Очень неочевидный препарат. Так что стругайте свои фитнес-батончики, заваривайте БЦА и мы начинаем. Итак, дорогие друзья, первое, о чем хотелось бы поговорить. Балденон на просторах интернета заявлен как абсолютно безопасный препарат. Однако это не так. Давайте разберемся и подумаем, в чем все-таки подвох такого препарата, как балденон. А подвох в том, что если вы зайдете на подмет, вы увидите, что Балденон очень хорошо изучен на лошадях, максимум крысках. И нифига не изучен на людях. И все, что мы, соответственно, имеем, ту информацию клиническую по Балденону, оно передается из уст уста. В частности, его якобы антиэстрогенный эффект. Я такое, конечно, наблюдал на некоторых пациентах а на ком-то и не наблюдал. Насколько он выражен, тоже, соответственно, несколько непонятно. Поэтому, соответственно, мониторинг эстрадиола также необходим с балденоном. И получается, что из-за того, что мы не можем клинически точно предсказать, насколько будет выражено да, падение эстрогенов или не будет выражено вообще, опять же вопрос, Употребление количество других препаратов анаболических с балденоном вызывает вопрос. Поэтому, конечно же, ну, нецелесообразно не сдавать эстроген. Мы всегда его анализируем и сдаем. Также, дорогие друзья, обращу ваше внимание на то, что, соответственно, необходимо анализировать и прогестерон и пролактин в начале курса на Балденоне, также необходимо э, анализировать и сдавать дегидротестостерон. ПСА общий и свободный. И несмотря на то, что у нас официально заявлено, что якобы нету повышения ничего, никаких нет побочных андрогенных эффектов и так далее, на сегодняшний момент, повторюсь, нет достоверной клинической информации, на, соответственно, влияние прогестерон, на влияние на пролактин. То есть мы не можем процентов исключить, что на какого-то пациента. Опять же, напомню, в случае с пролактином у нас очень много невыявленных пациентов с гиперпролактинами. Поэтому, конечно же, мы обязательно все андрогены сдаем, в том числе и прогестерон. Смотрим, что на входе и смотрим, что у нас После 2-3 недель введения балденона получилось. Тогда вы поймете, как индивидуально на вас влияет данный препарат в контексте его употребления для реабилитации или, соответственно, для набора мышечной массы. Все равно ориентируйтесь. Вход, выход. Сколько, соответственно, было, сколько, соответственно, стало. Ну, выход имеется в виду не из препарата, да, а вот вы загрузились балденоном. 4 недели прошло, наверняка сто процентов он уже подействовал, раскрылся, что называют препарат, да. И вы смотрите, что стало. Рост эритропецина, рост эритроцитов у нас. Соответственно, конечно же, на балденоне это проблема, которая, в принципе, заслуживает отдельное внимание, так как с одной стороны она вроде бы не проблема и все это позволяет препарату оказывать те, так скажем, анаболические эффекты выраженные, которые, соответственно, ждут от них товарищи качки которые мы иногда ждем. После операционный период, может быть, потери крови у пациента была, и это будет хорошо. Но с другой стороны, да, мы должны понимать, как у нашего пациента работают почки, и как у него работает сердечно-сосудистая система, и какая у него каваллограмма. Поэтому в первую очередь мы должны задуматься о сдаче и мониторинге каваллограммы на протяжении всего курса. Поэтому если эстрогены с балденоном мы сдавали, ну, на, Как я уже говорил, перед курсом и через 4 недели, то каулограмму мы сдаем уже в динамике. Можно подздавать ее каждый третий день в течение там, 10 дней, то есть в районе трех анализов каулограммы будет. И мы увидим, как она меняется. И это очень и очень важно, потому что это повышенный риск тромбозов, это изменение артериального давления, ну и все другие сердечно-сосудистые события. Также не следует не забывать о том, что балденон может воздействовать на ваши почки. Для того, чтобы исключить патогенное воздействие на ваши почки балденоном, да, и... Вспоминаем, он стимулирует их, то есть то, о чем мы сейчас говорили, про электропоэтин, и так далее. Поэтому мы делаем, во-первых, УЗИ почек, проверяем чистые, без новообразований, хорошие, качественные почки. Нет никаких недостаточностей почечных и так далее. Потому что людям с заболеванием почек, конечно же, балдонод это ну, не совсем ваш препарат. Но опять же нужно разобраться в контексте анамнеза какие и так далее, на что, конечно, этого видео не хватит. Но все равно я бы вообще не стал рисковать и работать болгановым с людьми с заболеванием почек. И вообще у людей, у которых есть выраженные заболевания почек, ну анаболические стероиды, прямо скажем, это не самый лучший ваш выбор в принципе. Помимо УЗИ почек, ну мы можем заодно сделать УЗИ, кстати, брюшной полости, было бы неплохо. И делаем ренино-альдостероновую пробу. Также измеряем калий, магний, натрий, хлор, микроэлементы. И, соответственно, получаем информацию плюс-минус, как у нас работают почки. Конечно же, общий анализ мочи, ну, просто обязателен, просто обязателен. Вот, и переходя, соответственно, от почек, к инсулинорезистентности. У балденона ярко выраженное свойство повышать аппетит. На сегодняшний день я находил информацию, что якобы от этого повышается лептин. И таким образом, соответственно, если лептин у вас будет повышен, да, балденон, с одной стороны, сожгет жир, а с другой стороны, в будущем, когда у вас рано или поздно будет ПКТ и так далее, если он действительно повышает лептин, то мы увидим набор веса. Поэтому, соответственно, вообще количество лептина нужно тоже контролировать, нужно сдавать. Вход, да, лептин сдается на входе, перед употреблением препарата, во время, в динамике, и, соответственно, что-то с ним делать нужно начинать, когда вы будете отказываться от препарата или, может быть, даже уходить на послекурсовую терапию. Также нужно помнить, что с балденоном высокий риск новообразований подкожных, ну, чаще всего это в виде жировиков выглядит, или так называемых липом. Однако отнеситесь к этому серьезно, их может быть достаточно много, поэтому. Не советовал бы я вам, в принципе, вышеперечисленные побочные эффекты, да, употреблять балденон каких-то ведрами, сразу начинать. Постепенно, начиная, соответственно, с минимальных дозировок. Дорогие друзья, по поводу балденона и реабилитации, я думаю, по поводу набора мышечной массы, все понимают, что в рамках набора мышечной массы, соответственно, балденон не очень эффективен, если мы смотрим его использование соло. Но вот в реабилитации возможно его использование соло у пациентов с метаболическим синдромом, у особенно мужчин, у которых выражены, соответственно, всякие гиперестрогеномия, выражена, да, выраженный метаболический синдром. Вот мы здесь можем поработать в короткие сроки балденоном в тех случаях в которых мы увидим, соответственно, повышение анаболизма, где возможно была яркая потеря крови или высокий ферритин, какие-то мы не выявили скрытые воспалительные процессы, и мы можем реализовать этот ферритин. Вот за счет балденона, потому что балденон реализует ферритин, то есть в теории должен повысить количество трансферритина и, соответственно, реализовать его железо сывороточное помочь. Вот. Но, опять же, это только по некоторым данным, которые нужно уточнить. Обязательно мне пришлите все ссылки, которые у вас есть, информация на облденон, что он еще может повышать, побочные эффекты. Мы будем об этом разговаривать, потому что, повторюсь, на сегодняшний день клинических данных очень мало об Вот подходит тайминг, есть еще информация, но я думаю, что мы обсудим ее в других видео об Вот. И, соответственно, повторюсь, что э, использование любых анаболических стероидов это тонкий инструмент в руках врача и не следует ими злоупотреблять так, чтобы бесцельно, чтобы просто бицуха наросла, так скажем, лишний сантиметр. Нужно делать это обдуманно и оправданно. Без ущерба вашему здоровью или, опять же, употреблять огромное количество БАДов и различных препаратов, чтобы минимизировать эти побочные эффекты. О чем мы с вами и разговариваем на моем канале в этих видео. Так что видео несут крайне важный характер. Не агитируют за употребление да, и не агитируют против употребления, а показывают медицинскую, в первую очередь, составляющую употребление анаболических стероидов и заболеваний, при которых можно их употреблять, в том числе и спортсменам, страдающим, так скажем, э ну, той же анемией, да, вот, опять же, попадались не исследования при употреблении Блденона девушками, спортсменками, ну, купировали анемию в некоторых случаях, да, вот, Но, опять же, вопрос остается открытым. Пишите, вдруг вам интересно, дорогим дамам будет интересно употребление Балденона. Да? обсудить этот момент везде, свои минусы и плюсы. Но минусы мы должны научиться купировать, дабы вывести в первую очередь, на мой взгляд, очень продуктивно выводить пациентов из острых состояний. В случае, конечно, если законодательство вашей страны, опять же, позволяет это делать. Это тоже немаловажный факт. А если оно не позволяет это делать, и вы самостоятельно решили приобретать эти вещи, то проверяйте надежность товарищей. Советуйтесь с какими-то людьми, которые уже проверили вот эти вот надежные места, куда вы пойдете искать все эти запрещенные вещи но однако посмотрите в вашей стране возможно ли их получать на руки не является ли это запрещено запрещенный да? Ситуации. Поэтому не забывайте, не забывайте сверяться с уголовным кодексом вашей страны, дорогие друзья, при употреблении и приобретении данных препаратов. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех жду на своих платных онлайн консультациях. И да пребудет с вами здоровье!